Как ты пришла в своей жизни к своей роли, своей миссии? Если я продолжу эту тему, да, то здесь уже появится очень много моих мистичных фраз, слов. Нас никто не наказывает. Мы наказываем себя. Когда-то все, чем я занимаюсь, называли эзотерикой. Сначала упасть на дно, почувствовать тотальный страх, перед своей беспомощностью. Женский мозг по скорости реакции отличается в 6-10 раз от мужского. Да мы не против вдохновлять, они не знают, что делать. Возникает вопрос, кто будет хранительницей домашнего очага, рожать детей. Мужчины сейчас соединяются с территорией своей внутренней женственности. Если ты спишь на неудобной подушке, но при этом ты покупаешь дорогую сумку для того, чтобы подчеркнуть другим, как ты себя любишь, ты себя не любишь. То есть вот это право выбора, оно, насколько оно реально? Вам, наверное, повезло, поэтому вот вы рассуждаете или так говорите, это не о везении, а о выборе. Это все на самом деле серьезно. Добрый день, я Инна Катющенко, автор проекта Connecting Women. Я верю, что у каждой из нас есть крылья, и на своей передаче я приглашаю удивительных женщин и мужчин, которые помогают нам осознавать этот факт и делать жизнь каждой женщины лучше, ярче, интереснее. Сегодня у меня в гостях интереснейшая собеседница, Эня психолог Ирина Заверуха. Ирина, я, пожалуй, предоставлю тебе слово, самой рассказать, что означает... Твоя новая профессия, новая не только для тебя, но и вообще в современном мире. Здравствуйте. Во-первых, она для меня не новая настолько, как для многих людей, с точки зрения понятия, потому что занимаюсь психологией уже 13 лет. Но с точки зрения развития общества она действительно является более-менее новой, потому что изучает влияние большого потока информации на психику человека. Каждый год по статистике современного мира количество информации увеличивается в 6 раз, в шесть раз, То Конечно же, эта профессия, назовем это так, или эта компетенция становится очень востребованной, очень нужной и очень ценной. Когда-то все, чем я занимаюсь, называли эзотерикой на самом деле. И многие люди еще прячутся назовем так, за этим термином, но уже потихоньку выходят из-под из ширмы, потому что психология классическая. Коучинг, медицина, холистический подход к целостности уже не решают те задачи, которые стоят перед обществом, особенно с учетом последних событий, которые случились во всем мире с нами благодаря коронавирусной инфекции и волне паники, стресса и невероятных перемен, Которые пришли в жизнь практически каждого человека. Под словом информация ты подразумеваешь что? То есть, то, что эзотерично или, скажем так, полунаучно когда-то называли энергией, эниопсихология называют информацией. И делит ее на разделы: есть грубоматериальная материальная информация и тонкая материальная информация. Вот это Какие это? Это грубо материальная информация. И мы с тобой тоже. Mm -hmm. а, то, что мы привыкли называть информацией как информация, это тонкая материальная информация. Другими словами, не психолога под информацией имеет в виду все. Поэтому влияние предмета на психику человека это... В «Войне психологии» — влияние информации на психику человека. Влияние еды на психику человека — это информация на психику человека. И далее можно расшифровывать эту тему очень широко. Скажи, пожалуйста, сегодняшние процессы трансформации, угу. трансформации мира, осознания людей, взаимосвязи, взаимодействия людей, поколений, да всего практически, что не происходит, что это такое все таки по твоему мнению? Вот как ты видишь этот процесс и к чему он нас должен привести в идеале? Понимаем ли мы это вообще, к чему он, угу. он нас должен привести? С точки зрения эволюции, события, которые происходят, они революционные. То есть это такая разумная эволюция, которая нужна для цивилизации, чтобы перейти с эры материализма, эру выживания, даже более того скажу, в эру такого здорового альтруизма. То есть, с одной стороны, мы разделились, но с другой стороны, на тонком плане нас соединяют. Но вот этот тонкий план, он еще настолько тонкий, что люди не понимают, в чем конкретно нас соединяют, если на самом деле, с точки зрения границ, нас... Рассоединили. Рассоединили и территориально, нас попросили разграничить расстояние друг перед другом. И это очень многому нас обучает. Но куда ведет, да, вот уже идя за твоим вопросом, и к чему это все, на самом деле идет к тому, чтобы мы перешли из сообщества, которое было очень умным, то есть из эры, в Homo sapiens, в сознания, которые больше чувствуют. И, по сути, мы переходим действительно в такое измерение человека чувствующего, человека сенсорного. Хорошо. А каким будет общество через 10 лет? Думаю, что дуальным, достаточно сильно дуальным, потому что то, что я наблюдаю, люди, которые привыкли к материализму они уплотняют свою привычку и э, увеличивают, скажем так, заборы, которыми они себя окружили. И с другой стороны образовывается прослойка общества, которое, наоборот, растворяет все границы, разрушает все мосты, лишает себя каких-то опор, заборов. Но, по сути, это похоже на резиновые границы. Да? Вот у нас это прослеживается во всем: в образовании, в культуре, в медицине, в мировоззренческом отношении. Даже институт семьи претерпевает те же… Трансформация. Поэтому через 10 лет, скорее всего, это будет м, такая, знаешь, э, игра, еще похожая на, в чем-то на войну. А вот через 15-20 не, не хочу сказать, что я в это верю, я это вижу, mm -hmm. назову как есть. Потому что есть возможность видеть тонкие планы. И то, что в тонком плане, через 15-20 лет приведет нас все-таки к резиновым границам, скажу даже немножко футурологически, к тому, что мы сейчас наблюдаем уменьшение количества малого в угоду большего. Даже с точки зрения государств я убеждена в том, что через 20-15-20 лет у нас будет не Украина, в которой есть Киев, Львов. Донецк, Одесса, на карте мира это будет Киев, на карте мира это будет Лондон, на карте мира это будет Париж. То есть мы будем взаимодействовать друг с другом больше с позиции земляне, которые локализируются вокруг какого-то регионального сознания. Вот мы с вами славяне. Локализируемся вокруг регионального сознания, которое транслирует город Киев. А в конечном итоге, еще дальше футурологические если шагнуть, то мы все двигаемся к тому, чтобы стать более-менее единой цивилизацией. Это будут вот материки, да, Европа. <сохраняя> да. Но сейчас это выглядит для многих как, ну, действительно, сказочность, ну, авторика, да. да, мистика. И ну, какая-то вот такая фан научная фантастика. Окей, Хорошо, научная жизнь фантастика. нам покажет, куда мы дойдем, но тенденция такова, что мы идем в эту сторону. Мы все понимаем, что мы взращиваем свое сознание, расширяем сознание, меняем сознание. Какие основные вещи в себе нужно поменять, взрастить, чтобы соответствовать да, тем задачам высшего разума да, Вселенной по поводу Земли. Самое главное что хочется донести до людей, я больше работаю с женщиной, женщиной как сознанием, в частности, женской аудиторией, что действительно эра эгоизма она завершается. Этот процесс плавный, очень плавный, он как нахлёст волны на волну, но тем не менее, как только мы это осознаем, мы принимаем это как факт, то в нашей, ну скажем так, в наших границах в нашей малой вселенной эти процессы ускоряются, они ускоряются. Глобально они плавные, но в каждом из нас, как отдельной вселенной, они способны быть быстрыми. Что от нас требуется, да, или куда мы двигаемся и как мы можем быть уместными для высшего разума с точки зрения переведения? цивилизация на другой уровень взаимодействия друг с другом, задача заключается в умении любить. И вот в моей работе очень много звучит на эту тему фраз, слов, создается, много проектов, много и марафонов, и программ, вебинаров, в первую очередь обучая ту же женщину себя любить. То есть мы научились быть должна, или должен, мы научились э, учиться, мы очень э, преуспели в смелости, дерзкости, способности создавать все из ничего. Мы э, построили мегаполисы, мы запустили космические корабли, мы даже научились клонировать клетку, но при этом в этом процессе обучения себя разумности мы потеряли много чего. В первую очередь связь с умением безусловно любить. И вот это то, что сейчас высшее сознание просит от нас с точки зрения цивилизации вернуться к навыку умения любить, принимать все безоценочно, безусловно и не через фильтр эгоизма. Потому что когда говоришь глобально о любви к себе, первое восприятие этой темы все равно происходит с точки зрения эгоизма. эгоизма. Да, то есть некоторые люди думают до сих пор, что любовь к себе — это позволить тортик и сериалы, что любовь к себе — это я шла мимо, увидела сумку ее купила что любовь к себе в целом, что это нечто внешнее, да, вот как, как фантик, что может помочь тебе себя выше ну, ценить. Ну, по сути, мы через ценить. фильтр материализма продолжаем. Именно. Думать. То есть э, мы уже как-то, знаешь, как на одной ногой там да. и другой ногой здесь. И э, ну, вот мы с тобой, по сути, находимся в одной такой волне миссии, да, у нас она похожая. Ты очень много создаешь возможностей женщине той же повысить свою самооценку, самоценность через форму, я много работаю над сутью. И вот когда мы научимся это с этим соединять, суть и форму, у нас случится в эффект валы, такой вот цивилизационный взрыв, который позволит нам понимать, что же такое любовь напрямую. Потому что на самом деле в этой простоте все легко. Если ты спишь на э, неудобной подушке, но при этом ты покупаешь дорогую сумку, для того чтобы подчеркнуть другим, как ты себя любишь, ты себя не любишь. Потому что любовь к себе в данном случае будет срочно купить себе удобный матрас, спать на удобной подушке, чтобы э, утром ты была богиня, которая может идти с любой сумкой, и при этом сиять изнутри и украшать этот мир, и делиться из полноты своего сердца тем, что ты делаешь с другими. Сейчас мы учимся наполнять себя и тем, чем мы наполнены, делиться с другими. Когда-то нас обучали быть добрыми, вернее, даже добренькими, и не служить, а прислуживать мы плавно от этого уходим, нам важно сохранить мораль, духовно-нравственные ценности, важно сохранить свои компетенции, свои достижения. Вот ту всю разумность, которая позволила подняться до этого уровня сотворца. Но при этом культивировать также то невидимое, то тонкое, что мы сейчас очень часто уже все больше и больше говорим, откликается. Угу. Я почувствовала. Это расширяет мое сердце. Мы слышим это, мы пишем об этом, мы звучим об этом. Ира, как ты пришла в своей жизни к своей роли, своей миссии? Это интересный был путь, потому что на самом деле занималась... Я политикой, бизнесом, общественной деятельностью была магистром экологии, работала в сфере экообразования в крупных общественных организациях, и ключевым стала болезнь буду говорить откровенно, да? то есть, столкновение с нечто таким потрясающим меня. Привело к тому, что я начала задавать вопросы пространству, ну, в первую очередь, за что? Вот такие. И я знаю, что многие люди сейчас задаются такими же вопросами. Ты знаешь, я также э, задавала эти вопросы неправильно, можно сказать. Вот так вот в буквальном смысле его и озвучивая «за что?». И когда э, случилась перефразировка моего вопроса, для чего пришел ответ, для чего и куда. И по сути, у меня такой опыт взаимодействия с моим путем или миссией души. Сначала упасть на дно, почувствовать тотальный страх перед своей беспомощностью, начать задавать правильные вопросы, услышать эхо. Ответа, потому что, ну, как правило, к нам не приходят ответы на блюдечки. Если бы все было вот так буквально, было бы проще. Но э, со мной случилось буквально, потому что через три дня после того, как задан был пространству правильный вопрос, пришел и правильный ответ. И в основном своим клиентам, своим ученицам, своим даже пациентам я говорю всегда э, вот, вот эту фразу прямо сейчас задайте пространству правильный вопрос и вы очень быстро найдете правильный ответ. вы очень быстро найдете правильный путь, правильное предназначение, правильную миссию правильного человека, правильно в каком смысле нашего эгоиста внутреннего или того кто ведет правильно с позиции того кто ведет. Свой ответ я получила, и ты знаешь, через три дня после операции, у меня было онкологическое заболевание, я проживала операцию, я сидела в правильном для меня месте, на той э, лавке у той парты, которая в конечном итоге привела к профессии, проекту, общественной организации, миссии, орденам, в общем-то, международному опыту и, и так далее, и нашей даже с тобой встречи Поэтому я даже, поворачиваясь назад, думаю, что было бы со мной, если бы я не задала правильный вопрос и осталась в той позиции, в которой была. Человеком, с одной стороны, вроде как и значимым с позиции общества, но при этом тотально глубоко не сильно счастливым, не сильно здоровым и, собственно говоря, не в, той, не в той связке с самим собой, которая приводит к встрече с чем-то большим. Я согласна, что вопрос «за что?» — это из позиции жертвы, да, он звучит? «За да. что?» — это подразумевает наказание. А для чего ты вроде же как берешь ответственность за дальнейшие шаги, получаешь силу? которая тебе позволяет эти шаги сделать. Есть ли вообще понятие наказания за что-то или это всегда любой вызов, это возможность перехода на другой уровень. Есть в классической психологии такое понятие как детское сознание, юношеское сознание и взрослое сознание. И действительно это правда, если мы находимся в сознании ребенка или в сознании юношеском или подростковом, у нас продолжаются реакции на любое событие с позиции ⁇ я маленький, меня наказывают, я что-то не получаю да, ⁇ вот мышление дефицита. До определенного возраста это уместно. Вот с точки зрения цифры, крайний срок ⁇ это 28 лет. То есть с точки зрения энниологии, энергоинформациологии скорости созревания нашей психики и нашего сознания в 28 лет мы все как целостные, многомерные конструкции, да, вот такие как программы, Но это не так. И на своих приемах я встречаю людей, которым 45, 60, 70 и более лет и они находятся в ментальном детстве. Это та точка нашего сознания или даже, скажем так, опыта, в котором мы столкнулись с ситуацией и нас недолюбили. Уж простите, буду это вот так показывать. То есть мы это так идентифицировали для себя, мы это вот так прожили, можно сказать, мы вытеснили этот опыт, потому что нас недолюбили. То есть, другими словами, нам что-то не дали. И вот это… Привычка возвращаться не дали, не дали, не дали, не дали, она останавливает человека в ментальном развитии, его ментальное тело остается ну, вот в любой, в какой хотите. В 8 лет это случилось, или в 13 лет, или в 17 лет с человеком это случилось, или в 25 И он может, соприкасаясь с подобной эмоцией, которая вызывает это как триггер, воспоминания о том же чувстве снова впадать в это состояние. Так было со мной, так случается с многими. И, в принципе, сейчас происходит вот этот переход, цивилизационный переход из сознания подростка в сознание взрослого. И здесь хочется сказать как взрослого, как цивилизация, тот, кто постоянно Просит, да, вот, и э, в какой-то степени это даже о наших верах, о наших культурах, о наших религиях, которые перестали удовлетворять запросы человека на духовное развитие. Почему? Потому что даже в религиях ты как маленький просящий или э, уже виноватый, которого наказывают. За то, что родился. Конечно. И вот, вот все даже вот отсюда даже да, начинается, то есть а как мы относимся в целом к тому, кто мы. Есть некий великий Бог, Аллах, разум. Как мы можем называть это пространство, очень по-разному, кто во что верит, кто на что опирается, который нас, маленьких, наказывает. Не совсем так в реальности, в той многомерной реальности, которую видят люди, гуляющие в тонком плане, я к ним принадлежу, со спокойным осознанием себя. Нас никто не наказывает, мы наказываем себя. Нас никто не воспитывает, мы воспитываем себя. Нас никто не заставляет страдать. Мы сами себя заставляем страдать. Конечно же, легче это прожить, получив прямой опыт, когда ты попадаешь на практику, когда ты попадаешь да, вот, в энергетическое пространство внутри себя через погружение в чувствование, и встречаешься с этой территорией своей психики, своей души, своей целостности. Не потому, что тебе кто-то это сказал, или ты прочитал в книге, или тебя направил твой учитель, или какой-то мастер, или модный тренд, а потому что ты туда попадаешь. И, и там это случается с тобой, вот, вот в этом э, пространстве твоей целостности, как, знаешь, такой легкий контакт напрямую. То есть то, что мы все время считали чем-то большим, где-то на небесах сидящим или в, в космосе парящим, оказывается, э намного ближе, чем мы думали. Оно всегда было, есть и будет. Это маленькая точка внутри тебя, которая пульсирует и дает тебе возможность совершать дыхание. И вот эта встреча, она, э можно сказать, и есть первичным рождением Души то, что мы называем душой, и меняет Жизнь. Какие бы ты дала простые инструменты, чтобы соединиться с этим источником внутри mm -hmm. себя? Потому что не все люди могут пойти в это, довериться, понять. Да. Для многих это вообще звучит чем-то Ст... таким… Странным. Странным, да. да. Mm -hmm. Многих людей что-то подобное в первую очередь пугает. Mm -hmm. Почему? Потому что то, что непонятно, это всегда вызывает у нас или желание познать, вот если у нашего, мы называем психологией внутреннего ребенка, того, кто спонтанный, того, кто смелый, такая вот часть нашего сознания. Если у него нет отрицательного опыта на какую-то тему, ну как коснуться к огню или потрогать нож или какой-то гвоздь, то мы в это идем, шагаем со спокойной, Душой и э, получаем этот опыт. Но если у нашей э, психики есть отрицательный опыт касания к чему-то, то мы э, реагируем страхом или подозрительностью. Вот между человеком среднестатистическим и вот, вот этой темой, да, встречи с э, собой сутью, встречи с источником, э, есть много границ. Почему? Потому что последние 300 лет было очень много лжи, скажем так, да? вот очень много было манипуляций, очень много было попыток заработать на этом течении, в том числе достаточно сильными людьми и влиятельными людьми. Мы слышали слова секты, мы слышали слова лжерелигии, мы слышали такие фразы, как культы, мы их не только слышали, мы как цивилизация проживали, великие вершители, правители мира, такие как и Гитлер, и Сталин. На сегодняшний день это не новость, это были мастера, это были мастера оккультных школ и течений. Я не буду это озвучивать как какое-то открытие или ноу-хау. Вы можете это гуглить, изучать и с этим знакомиться. Это просто факт. И произошло такое, знаешь, дискредитирование в каком-то смысле темы. То, что люди реагируют подозрительностью, страхом или недоверием — это хорошо. Я считаю так. Потому что лучше долго к чему-то идти и сто раз остановиться по пути и убрать из своего сознания «верю» и «не верю», убедиться в научности чего-то и результативности чего-то, и тогда открыть свое сознание через «я проверил», и тогда будет эффект, тогда будет результат. Что делать обычному человеку для того, чтобы в своей вот этой дороге идущего и ищущего уже что-то делать. Да? Ну, то есть что делать такому человеку на уровне простых техник, простых каких-то способов взаимодействия с собой, чтобы в конечном итоге найти? Это познакомиться с нейрофизиологией. Первый вообще шаг номер один — узнай устройство себя. То устройство нас — которые нам давали раньше на уровне школьных предметов биологии, физиологии, психологии, химии, физики, оно не дает адекватных ответов на наши вопросы современные. И обычному человеку, я прямо вот каждому при каждому, рекомендую познакомиться с азбукой. Азбука, с фундаментальными знаниями, которые дают понимание устройства себя. Не с позиции я отдельно тело, я отдельно психология, да, то есть душа, то есть я отдельно как чувство, я отдельно как э, мозг. мозг, да, тот же, я отдельно как ценности. Вот, а это все было когда-то отделено друг от друга для того, чтобы иметь возможность развиваться в максимум. Повторюсь, сейчас мы как цивилизация развели в максимум все эти отдельные части, и пришло время их соединить. И существуют на сегодняшний день сообщества, концепции, институты, академии, которые обучают фундаментальным знаниям по целостности. По сути, Первыми шагами по взаимодействию со своей нейрофизиологией предлагаются любому техники дыхания. То есть то, что мы слышим из как бы восточной терминологии или культуры под названием пранаяма. Вот по сути, все сводится к тому, чтобы мы ощутили присутствие. Присутствие ⁇ это связь с моментом здесь и сейчас. Для того, чтобы с нами это произошло, нам достаточно сесть в спокойном пространстве, где есть безопасность гарантированная, это важный момент. Безопасность является фундаментальной ключевой потребностью, чтобы достичь этого состояния контакта. Поэтому вот сейчас у многих людей и не получается, потому что у нас обстоятельства, которые транслируют нам небезопасность. И э, в своей попытке найти контакт с собой люди ощущают, что они его находят в пространстве ну, каких-то мастеров, в пространстве людей, которым доверяют, но не наедине с собой. Потому что когда находятся просто в своей же квартире, комнате, им все равно почему-то небезопасно, потому что происходят ну, цивилизационные процессы, которые на уровне в том числе медиа немножко ну, нагнетают э, ситуацию. Да, можно сказать, даже «множко» нагнетают ситуацию. Поэтому что сделать любому человеку, э, чтобы ему стало э, немножко лучше? Сесть в пространстве, в котором безопасно, закрыть глаза и начать спокойно дышать. В первую очередь дышать животом, наполняя пространство своего тело обычной энергией, обычного кислорода. <свят> в какой-то момент, ощутив достаточность, перевести свое сознание выше и начать дышать грудной клеткой. И в еще какой-то момент этих глубоких вдохов и выдохов перевести свое сознание еще выше и начать дышать, ну, по сути, головой. Это звучит как непонятно и невозможно, но на самом деле, когда вы попробуете это сделать, убедитесь в этой легкости и простоте, потому что это возможно. И вот этот процесс, он называется саморегуляция. Саморегуляция, самобалансировка, которая расслабляет нашу психику и нервную систему настолько, что мы способны выйти из глубокого стресса, из сильнейшего напряжения из колоссального спазма вот через простое дыхание. То есть за словом пранаяма на самом деле не, не, не стоит что-то сложное. Есть техники, которые сложные — это ребёфинги, это ну, самые настоящие такие целительные можно сказать, процессы, которые желательно проводить в сопровождении. Специалисты, которые в этом разбираются, потому что могут подниматься очень сильные эмоции, конечно, да, выводя на поверхность наши травмы. И эти процессы, в принципе, я не рекомендую проводить самостоятельно, даже начитавшись или открыв какой-то ролик, совершая, да, вот как мы говорим, самоликувание, шкідливое для здоровья. На уровне психики то же самое. Дышите глубоко, дышите правильно дышите в, в пространстве безопасности и э, контактность с собой и момент здесь и сейчас будет достигнут поэтому дорогие дышите дышите, дышите. этого уже достаточно для того чтобы э, не убегать от эмоций и соединяться с тем кто источник он не на небесах, он не на иконах, он не на ликах, он не в каких-то сказочных книгах. Да, вот. Это территория нашего сознания, территория Великого — она внутри каждого. И сейчас происходит действительно задача с ней подружиться, встретиться напрямую, не благодаря кому-то, а внутри себя. Хочется поговорить о роли женщины в новом мире. Называю в новом мире, потому что он, ну, он новый он по факту. Новый. Как бы ты охарактеризовала, какие основные вызовы, задачи, цели стоят перед женщинами, что нам необходимо понять, осознать о себе? Остаемся ли мы той движущей силой трансформационной? Мы не просто остаемся движущей силой трансформационной общества, цивилизации и процессов. Но и, по сути, сейчас задаем в том числе и тенденции для трансформации. В какой-то степени... Женская энергия, женская система, женская... Знаешь, я работаю с мозгом человека много, да, я буду говорить все-таки. Женская психика, женское сознание, женская нейрофизиология в силу устройства женской системы, это не новость. Мы отличаемся на уровне мозга от мужского. И с точки зрения, скажем так, цифры и науки, это даже измерено. В среднестатистическом виде в 6 раз по скорости бывает и в 10. То есть женский мозг по скорости реакции отличается в 6-10 раз от мужского. И, соответственно, это дает и ответственность женщине, и, с другой стороны, заставляет нас в какой-то большей степени ощущать, хаос. То есть мы более чувствительные, мы более быстрые в реакциях, и в то же время в такое турбулентное хаотичное время на нас и лежит ответственность, потому что э, почувствовать и понять, что за поворотом, что за забором, ну скажем так, невидимого, сейчас способен больше и раньше женский мозг, э, чем мужской. И в этом и есть ключевая задача современной женщины. Последние 10 лет, 15 лет, а в Америке, в восточных странах это уже целых 70 лет, они намного быстрее в этом постсоветского пространства развиваются, женщину направляли в тело и обучали женщину чувствовать и соединяться с собой через тело. Последний год, 2020, поставил перед женщиной новую задачу. Побыв в теле, соединившись с собой на уровне материи, изучив свою психологию, изучив свою душу, будем говорить, да, душевившись, подняться назад в ум и осознать, как теперь... Пользоваться этим новым своим разумом с позиции целостности. О чем идет речь простым языком? Речь идет о том, что сейчас мужская система на уровне мозга очень часто не способна найти в коллективном бессознательном ответы на свои вопросы, что делать потому что они лежат в опыте, в опыте эти ответы на вопросы. А с нами происходит сейчас то, чего не было никогда. И получается, в своих попытках найти под ногами у себя ответы на вопросы из опыта ответы не получают, потому что их там нет, не было такого опыта. Женская система склонна почувствовать то новое, что нужно сделать из уровня этого никогда не было? То есть мы, получается, знаешь, такие сейчас интересные с точки зрения развития цивилизации назовем существа, которые, которые могут нашим мужчинам, да, как радары, как трансляторы, как софиты, подсветить путь в развитие цивилизации, в ту сторону, по которой еще никто не ходил. То есть не, не на что опираться с точки зрения старого опыта, и нужно в себе раскрывать территорию такую исследовательскую, при первооткрывательскую. Да, вот, знаете, такие «Магелланы в новом мире». Вот то, что происходит, например, с тем же Маском, да, вот Илон Маск, который запускает космические корабли, казалось бы, опираясь на свою юношескую мечту. То, над чем смеялись еще 5 лет назад, 10 лет назад, сейчас вызывает восхищение и показывает, что все возможно. Вот приблизительно такая задача сейчас стоит перед каждым мужчиной современного мира, и в его пространстве было бы неплохо появиться вот этой великой сильной энергии в виде женщины, которая способна не поверить в его, в его мечту, а направить в соединение с ценностью, которая даст возможность мечту родить из ничего. То есть, придумать, по сути, мечту. Женская энергия сейчас невероятно ценна и важна с точки зрения не вдохновения, как нам, ну, по сути, последние, да, вот года, много-много мы слышали это, рассказывали, муза, вдохновительница, направительница. Ты понимаешь, какая задача интересная? Да мы не против вдохновлять. Они не знают, что делать. Вот в чем дело. И те цели... Которые когда-то включали, они были слишком материальны. В их привычной зоне? Конечно. Угу. И мир э, в 2020 году показал, насколько они ну, похожи на мыльный пузырь. Да, вот Как легко потерять связь с какой-то вот такой вот материальной целью. Но получается, что вот эта тенденция, когда женщины приходят активно в бизнес, да. в общественные процессы, вообще тема та же гендерного равенства, то есть, в принципе, это закономерные процессы, которые таким образом интегрируют женский способ мышления в... Больше и больше. Совершенно верно. И даже более того, это, я повторю вот это слово, это революция с точки зрения разумной эволюции. Это такая вот разумная эволюция. Действительно, речь идет о мышлении, о способности думать, об устройстве мозга. И это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то лучше или кто-то хуже. Это много или мало? Нет, это, это не то и не то, это факт. Ну, на данный момент времени нужно именно это получается. На данный момент времени по-другому не получится. Но тогда возникает вопрос: кто будет хранительницей домашнего очага, рожать детей? Ну, я не знаю, выполнять вот именно всю эту женскую функцию, быть такой тонкой, а незадолбанной, извините меня лошадкой, лошадкой, да, да которая скачет. Угу. Мы привыкли воспринимать вот такие уровни ответственности и задачи из, ну, скажем так, надрыва. То есть это больше все-таки шаблонность мышления Конечно. сейчас влияет, да? Шаблонность мышления, и вот, повторюсь, одной ногой там. Другой ногой здесь, да. То есть немножко у нас идет такое перенакладывание того, как по-старому, угу. и того, как уже по-новому, и того, что от нас хотят еще, скажем так. То есть речь не идет о том, чтобы женщинам толпой побежать работать в политику, в социальные сферы. Прям знаешь, опять из эгоизма. Речь не об эгоизме, не о том, чтобы что-то доказывать, бороться, ну уж простите, мериться. Да? Да, вот да, да. Речь не об этом. Речь о самоценности. Самоценности. В целом это все о самоценности. То есть женская часть сознания в обществе, она недооценена на уровне вот этого нюанса. Женщина может сидеть дома, и так своим мозгом правильно пользоваться, и так им думать, назовем это в буквальном смысле, что мужчина, который от ее имени пошел в социум что-то решать, что-то сотворять, и сидеть в тех же креслах, которые сейчас в большинстве случаев заняты все-таки мужчинами, да но при этом реализовывать совершенно другие э, смыслы, задачи и проявляться ну, абсолютно по-другому. То есть все таки женщина толкала в эре эгоизма мужчину на э, зарабатывание ради зарабатывания. Женщина толкала на достижение, знаешь, как бы каких-то позиций с точки зрения власти, значимости женщине нужно было, знаешь, как вот в сказке бабе у разбитого корыта и, и царицей морской и владычицей небесной и так далее. И вот сейчас женщина, которая поменялась она может начать транслировать мужчине по-другому свои ценности, свои потребности, или же, да, действительно, занять социальные позиции самостоятельно и на этих позициях себя проявлять по-другому. Но в этом потребность, в этом большая, большая функция, роль, и необходимость женщина не перестала быть мамой, красотой, заботой, наполняющей, рождающей, рожающей. Я тебе больше скажу, женская энергия настолько повышается по потенциальности, что нам становится намного легче параллелить. Мы не выбираем, и нас никто не заставляет выбирать. То есть мы все успеваем. Мы все успеваем. Мы, вернусь к той точке, да, мы сумели построить как цивилизация столько всего, помогающего нам высвободить время. У нас есть приборы, у нас есть бытовая техника, у нас есть супермаркеты, рестораны, кафе. Мы, мы способны выбирать, что нас включает, как творческий аспект. Угу. И опираясь на вот этот вопрос, что я люблю, чем я горю, что меня вдохновляет, не с позиции выжить, а с позиции шагнуть в свой творческий аспект. И успевать рожать, и успевать любить, и успевать заботиться. Не из надрыва того, в котором мы были когда-то. Вот Сейчас многим это еще не совсем понятно и даже кажется, «Да, я рада за тех, кому повезло». Вам, наверное, повезло, поэтому вот вы рассуждаете или так говорите. Это не о везении, а о выборе. Ты, как женщина, способна продолжать жить по-старому, но и можешь позволить себе поверить и шагнуть в ту территорию себя же, которая ничего не выбирает и начинает проявляться из творческого аспекта. И вот здесь начинаются уже чудеса, метаморфозы, потому что, ты знаешь, я наблюдаю уже последние четыре года такую тенденцию, когда с очень значимых должностей, позиций люди уходят без сожаления, оставляя свои достижения, свои проекты, свои компетенции. Да, где-то побаиваясь. Это, это правда, будет неправда, если я скажу, что без страха. Но эта сила неудержимая настолько велика, что люди идут на это, ведясь своим посылом любить то, что делаешь, делать то, что любишь, жить не ради, чего-то, а в, в синергии, в контакте с тем высшим замыслом, который тебя зовет. То есть, по сути, иногда правильным было бы задаться вопросом, где пространство мира, я сейчас больше всего нужна, и пространство мира покажет. И это касается всех. Если мы сейчас сидим в каком-то сомнении или мы понимаем, что пространство нашей жизни не откликается нам деньгами, да, то есть у нас где-то что-то проседает или недоплачивают, или какие-то недоприбыли, это потребность в том, чтобы спросить. В этом есть необходимость. Пространство мира призывает человека в ту сферу, в которой он может сейчас быть самым нужным, самым ценным, самым важным и как я уже говорила, если не я, то никто. Ага. Вот прямо ощутить это. То есть получается право, право выбора у нас оно условное, все равно Значит. нас может пространство не, не может, а оно нас ведет туда, где мы должны быть. Выталкивает, ну мы так и говорим часто, нас ведут, нам, нам там перекрыли, открыли, да такие фразы звучат, что-то там показала Вселенная. Да. То есть вот это право выбора, оно насколько оно реально существует или это в рамках какого-то коридора? Мы учимся доверять, при этом не сбрасывая с себя ответственность. Вот в этом смысл. Право выбора никто не отбирал. Да, вот я сейчас проговорю алгоритм. Есть задача — задать вопрос, почувствовать ответ. Прям это цель. Почувствовать ответ, выдержать паузу увидеть отклик пространства и после этого взять ответственность за действие. Раньше мы делали не так. Мы принимали решения и действия сразу. То есть у нас решение и действие — это было два, два шага, по сути. И только уже по пути мы чувствовали, а как нам в этом пространстве или в действии… Понимаешь uh -huh. разницу? Ну, раньше мы ставили цели, да. и... И двигались. И двигаем, двигались. Да, пролом. И двигались. Причем под мы, я имею в виду всех. Ну, мы еще так поступаем все равно. Да. То есть у нас остались наши старые паттерны, и пространство и время заставляет нас их менять, потому что мы так просто не отпускаем. Вот мы вцепившись в какие-то свои рабочие концепции, да, вот в свои стратегии, которые нас приводили к успешному успеху, заработкам, отношениям, еще чему-то кто, кто во что. Мы свято верим, что они будут продолжать. У ну, нас других нам помогать. нет пока просто, да. Да, в руках. И получается, есть потребность у нас их вырвать, да, или отобрать, или заставить, или. Ну, вот сделать такие условия, чтобы они были невыносимыми условиями. Или, скажем так, «получается, что не получается», да, — вот, вот часто говорят. И вот в этом и смысл, mm -hmm. что сейчас есть потребность вложить в наши привычки новые кейсы, да, вот, включить в нашу обычную жизнь не только интеллект рациональный, но и эмоциональный, и э, начать его развивать потому что у многих людей реально атрофированный сенсор чувствования. Вот Я принимала решение организовывать проект «Путь интуиции», да, свою школу, только из-за этого, общаясь с людьми и говоря им «почувствуй», я наблюдала ступор. И вот эта задача, и сейчас общество меняется, вводятся и в образовательные сферы, такие потребности на включение новых предметов, новых концепций, которые дают развитие эмоционального интеллекта в корпоративном секторе, в политическом, в бизнес, ну везде. Это, это неизбежно, потому что узнать, захотеть и действие уже не работает. Нам нужно узнать, захотеть, дальше почувствовать — Второй шаг. И третий шаг — это свериться с пространством, то есть увидеть, как на, наше, на нашу вот эту цель и наше желание реагирует пространство. И только четвертый шаг — это действие. И на этих двух этапах у нас есть потребность в коррекции нашей цели. Исходя из того, что женщинам сейчас позволено больше, угу. ну, мы получили легальное право, да? как тогда быть мужчинам, Потому что у них тоже, соответственно, свои новые вызовы быть, наверное, какими? Позволить женщине что-то себе а, тихонечко подсказывать? Это очень-очень глубокий вопрос. За последние два года на приемы приходят 70% мужчин и 30% женщин. Для меня это колокольчик, для меня это большой знак как для человека помогающих профессий, потому что количество вопросов у мужчин намного больше, чем у женщин сейчас к жизни, к пространству. Не у всех мужчин есть рядом мудрая женщина. Не у всех. Не всем так повезло. Не у всех мужчин есть мудрая мать, мудрая жена, мудрая сестра, мудрая подруга, мудрая начальница. То есть если хоть какая-то мудрая энергия женская есть рядом, это, это эврика, это удача большая, потому что вопросов будет меньше. И получается, что мужское, мужская часть человечества сейчас сталкивается с легким непониманием внутри себя, что же такое мужество в новом времени. То есть если раньше это было все четко и понятно, то сейчас непонятно. И возникает потребность поиска ценностей. То есть мужчинам я бы сейчас посоветовала самое главное — это озадачить себя вопросом ценностей, которые включают дальше уже в смысл жизни. Это ну, действительно невероятно важный и самый главный пункт, потому что вот все эти 70%, которые приходят да, вот на… Приемы обучаются на курсах, они в легкой степени потеряли связь с смыслом жизни. Не в плане в целом, да, не хочу жить, а не понимаю, ради чего. Если все так зыбко в материи, то куда? Куда я живу? Это самый вот такой ключевой вопрос сейчас. И каждому из них, я всегда говорю, мы начнем с ценностей. Вы обязаны понять, что является самым ключевым для вашего разума, потому что разум каждого человека уникален, и женская система в отношениях, она влюбляется в мужской разум. И вот когда мы говорим, что мужчины то мужчины вот как-то ослабли, да, или там, там как-то где-то сдулись, я слышу разные комментарии растерялись, ну разные-разные эпитеты, то да на самом деле речь идет э, о разуме. То есть женщина заставляет себя восхищаться, заставляет, вдумайтесь, да, себя восхищаться, потому что понимает, э, ну что в этом есть потребность, но при этом она бы хотела, чтобы это происходило естественно. И когда мужчина соединяется со своей базовой ценностью, у него настолько повышается то, что мы говорим, вибрация да, вот вибрация его личности. Иногда я наблюдаю это мгновенно. То есть я разбираю кейс с клиентом и понимаю, что вот прямо сейчас мгновенно он поменялся. И, возвращаясь в свое пространство жизни, завтра он будет совершенно другим папой, другим мужем, другим братом, другим, ну совершенно человеком для своего окружения. то есть все начинается с ценностей. А раньше э, мы двигались к целям. И вот э, друзья, сейчас цель должна двигаться за ценностью. то есть сначала ценность, а потом э, на пути к ценности ближайшая цель. То есть если мы достигали цели, Миллион долларов, то сейчас задается вопросом «чтобы что?». Uh -huh. Если раньше задавались целью стать кем-то, куда-то докарабкаться, да, выбыть в люды, а там что? Чтобы что? Ради чего? Мужчинам сейчас нужно задуматься о своих ценностях, которые включают утром Моторчик, независимо от того, есть рядом с тобой пендель или нет, есть рядом с тобой тот, кто просит кушать или нет. Да, я говорю там, допустим, о детях. Mm -hmm. Есть у тебя потребность заботиться о ком-то, да, хранить кого-то, отберегать кого-то или нет. То есть мужская система сейчас она э, в каком-то смысле освобождается от привязки к женской энергии, потому что вот эти все мотиваторы, муза, вдохновительница, да, вот там все такое, верь в меня. Это на самом деле не свобода от женской энергии. И я всем мужчинам говорю, отцепитесь от женщин, перестаньте хотеть от нее чего угодно, ожидать от нее. Мужчины сейчас соединяются с территорией своей внутренней женственности. И тоже начинают быть интуитивными тоже начинают быть чувствующими. И это про мужество. Потому что эра прошлого, она немножко нивелировала те проявления мужской системы, которые давали способность чувствовать. Ну, скажем так, это считалось несерьезным. Это, знаешь, как говорилось, творческий человек, что с него взять. То есть ты сказала, что мужчина встречается с внутренней женщиной, да, и учится чувствовать. А женщина, получается, по сути, сталкивается с внутренним, встречается с внутренним мужчиной и учится проявлять себя, действовать по своим ощущениям, которые у нее есть, и так да. И таким образом идти за собой. Да, приблизительно так. И при этом им надо как-то между собой еще ужиться в этих новых ролях. Наверное, с этим связано большое количество разводов в последнее время, то, что люди не могут понять, что с ними происходит, и услышать друг друга. Именно. Очень многие воспринимают превратно фразу мужественная женщина. Речь идет о способности соединять в себе территорию своей, ну, по сути, заботливой, да, вот любящей, рождающей с э, разумной, ответственной и зрелой. То есть женщина, ну, по сути, мужественная, современная — это не э, баба с шашкой, которая меряется и доказывает, которая унижена, обесценена и мстит. Нет, это совершенное существо, в котором Мама и папа примирены, назовем это так. Да, то есть нет в этом ни обид, ни нахрапа, ни э, урвать, доказать, или что-то такое выразить, чтобы проявить или вызвать в других э, зависть, еще что-то, чувство сожаления. Вот смотри, я докажу. И мужская система, она сейчас погружается в женственность. И вот, вот с этим сложнее немножко сталкиваться. Почему? Потому что, ну, по сути, последние две-три тысячи лет женщина куда-то бежала, что-то кому-то доказывала, да, и можно сказать, что ура наконец-то это осуществилось. Если мы будем продолжать ну, образно говоря, по-женски мстить, мы не трансформируем общество. Нам нужно не мстить, а проявляться. Мужчинам — позволить проявляться из их целостности, и женщинам, ну, по сути, не то чтобы позволить, а многие женщины себя сами недооценивают и не разрешают себе проявляться. То есть могут, но не разрешают. В какой-то степени даже не до конца соединяются с серьезностью, ответственности, сейчас за то, что происходит. Я знаю колоссальное количество женщин, которые имеют возможность создавать, влиять, управлять, сотворять, и при этом выбирают позицию вот той самой подростковой девочки, да, назовем ее, отсиживаясь где-то за по старому принципу, да, за мужчиной, за ширмой «мне дома удобней» или «я вот мама, и мне этого достаточно». И э, реально приходится ну, будить, будить, шагать вот в ответственность. Потому что сейчас, с точки зрения, повторюсь, мозга и разумности, это все на самом деле серьезно. Женская система способна быстрее узнать, через вот эту свою интуитивность и э, другое устройство нашего сознания, что делать. И это не значит, что надо стать такой вот надменной, возвыситься над всеми и говорить вот… Ну опять про эго мы возвращаемся. Конечно. Туда. А мужчине убрать эго, чтобы принять женскую поддержку? Ты знаешь, мужчине поддержку? сейчас приходится осознавать по-другому мужество. То есть мужчине не нужно убирать эго. Mm -hmm. Мужчине нужно вырасти из эго в дух, по сути. То есть если раньше мужчина, я повторюсь, двигался к цели, то сейчас нужно двигаться к ценности. Mm -hmm. А ценность транслирует нам дух. Дух человеческий. Он ведет э, мужчину. И на пути э, сознания к духу, к, вернее, к ценности, да, вот движимый духом. Мужчина соединяется со своим эго и реализовывает очень быстро цель за целью. А вот женщине надо убрать эго. То есть если хотелось услышать, где надо убрать эго, кому надо убрать эго, то это не мужчине надо убрать эго, это женщине надо убрать эго. Перевести эго в самоценность. Эго проявляется… Тогда, когда у него низкая самоценность, усознание. Mm. То есть женщина, которая потеряла связь с собственной ценностью, она не ценит энергию, которую содержит в себе. По сути, ну, я не буду банально, если скажу ä, это, что мы создаем состояние. Мы влияем как женщины на формирование состояния. То есть, по сути, есть нечто внешнее, как конструкция, да, границы. Их удерживает мужская система. И есть нечто внутреннее. И вот это внутреннее, оно создается женщинами. То есть, если нам не нравится, что внутри, то это наша ответственность. То вот есть, если мы видим внутри, на да, чего угодно, пространство, семьи, рода, страны, Народа, цивилизации. Ну, что мы видим внутри? И нам это не нравится, это сразу колокольчик, это твоя зона ответственности. Это ты не дорабатываешь. А в каком смысле имеется в виду недорабатываешь? Это не дорабатываешь? Это немало у тебя работ, три мало, да, ты еще на четвертую сходи, а самоценность низкая. То есть ты себя не ценишь как нечто невидимое и хочешь с пространством заниматься торговлей. Хочешь снова увидеть свою ценность через какую-то материю, какой-то предмет. Вот если у меня дорогая машина, о, я ценная женщина. Вот если у меня дорогие, да, вот та же любовь к себе опять, сумки, вещи, предметы о, это я ценная женщина. На самом деле ценность не в этом. Цена это аспект эгоизма. А ценность — это аспект сердца, это аспект эмоциональный. Мы ценность не можем измерить, мы можем ее только ощутить. А раньше у нас было что? Есть непонятно что, замотаем это в красивый фантик, навесим на это высокую цену и продадим подороже. Имеется в виду, что не всегда... В прошлом времени за красивым фантиком был ценный продукт. А сейчас происходит э, синергизация. Ценный продукт учится, учится. Вы красивым, фантиком, быть красивым в том числе. фантиком абсолютно верно, потому что ценный продукт очень часто сидит в гордыне и считает, что раз он такой ценный продукт, пускай сами к нему все придут, сами все спросят. И я с ней зайду бисером метнуть и все рассказать и все дать и всему научить. это в том числе сейчас я о женщине. Мы не бежим уже за фантиком, мы стараемся быть ну как мы говорим собой, это не продовольствоваться малым, очень часто этого бояться а как же а как же? Да, друзья, мы двигаемся из эры гедонизма да, — наслаждения ради наслаждения — к эре здорового альтруизма. И эта игра она была дуальной, обоюдной, играли в нее с радостью с удовольствием и мужчины, и женщины. То есть сказать, кто виноват, нет в этом виноватых. Это не вина кого-то, это наша коллективная беда. Такая, ну, баллы. Было это, решение такое это такая да вот это такой наш бедосик такой вот общий мы в него играли мы в него наигрались у нас уже гейм овер и теперь игра способна пойти по-другому, да? но какая она, вот эта новая игра, никто не знает. Поэтому попытки опереться на прошлый опыт тщетны, ничего не черпается оттуда, называется. Знаешь, какая тенденция сейчас? Мужчины становятся добрыми. Вот то, что происходит, меня это очень радует. Мужчины становятся интуитивными, они встречаются с внутренней истеричкой. С той территории себя, которая накопила, в общем-то, ну, много разных чувств, но все время было, не было времени этим заняться, назовем это так. И э, женщинам я хочу сказать, знаешь, как бы позволяйте мужчинам с ней встретиться, с этой внутренней истеричкой, которая может под собой иметь разные оттенки на самом деле. Чем быстрее позволим, тем быстрее закончится. То есть вот эта встреча с территорией эмоций внутри мужской системы, она бывает вообще мгновенной. То есть это не то, что это на года растянется. Мужество никуда не исчезло. И для того, чтобы мужчине продвинуться из эго в Духе и соединиться с ценностями, ему нужны, нужны эти эмоции. То есть это как бензин, это как топливо. То есть мужчина, встречается со своей территорией внутренней женщины, обретает свободу, целостность и готов двигаться в сторону ценностей через территорию Духа. Это совершенно другие союзы. Я любуюсь этими союзами, честно скажу. То есть мы наблюдали в прошлом в основном партнерские союзы, основанные на выживании. И они были созависимыми. Сейчас я с большой радостью наблюдаю союзы творческие и пробужденные. И их очень много. Да, некоторым пришлось расстаться, чтобы выйти из своих созависимых союзов и найти то сердечное пространство, которое позволит создать отношения со творчества. Сотворчество. Это никогда ты пазл, который я пытаюсь да, вот, за заткнуть э, тобой. Ты -то. бензоколонка для мужчины, да? Или вот, да, или ты, mm. ты должна, потому что вот твое топливо заправляет его космический корабль. Поэтому вот все. Ты должна. Э, никто никому ничего не должен с точки зрения долга. Вот это вот долго было слишком долго. Там уже гейм-овер. Но по старому еще мы черпаем да, вот этот э, опыт, играем в это. Хочу еще задать вопрос по поводу связи поколений. Тоже здесь происходят такие трансформации. Вот даже британский королевский двор, о котором мы сегодня утром заговорили, да, тоже творят чудеса, чудят, отказываются от престолов, от семьи. И такая тенденция наблюдается. Непонимание поколений да, друг к другу наблюдается, в принципе, во многих семьях. Дети часто не могут себя найти, понять, чем им, чем им заниматься. Это тема подростков вот сегодняшних дней. Это очень важная тема, особенно действительно для будущего поколения, для детей, которые выросли в эре, в эре изобилия, по сути. То есть сейчас… У нас время, когда много всего. И вот в этой гипер, гиперизобильности у человечества возникает новая задача. Если раньше мы искали, где найти, то сейчас нам нужно очень умело выбирать свое из многообразия у нас стоит задача выбирать только нужное, только важное и э, отсеивать, отсеивать, тот весь спектр информации, да, хлама, мусора и возможностей, который потоком на нас льется. В этом и смысл ЭНИО-психологии, собственно говоря. Она этим и занимается, изучает. Человек современный он обязан научиться работать со своим мозгом. И это в том числе о детях. То есть дети очень демотивированы отсутствием потребности выживать и непонятно, чего достигать. В то же время еще не развит у взрослых, которые создали этих детей, достаточный сенсор чувствования. То есть вот та интуитивность, о которой идет речь, да, она у многих атрофирована. И мы из-за этого блокируем в собственных детях сами, своим же присутствием в их поле, как предки, способность соединиться с истинной сутью которая будет их толкать в развитии себя, в расширение сознания не по причине выживания, по которой мы толкали себя. Нам надо было выучиться, заработать, построить. Ну, по сути, мы убегали от чего-то. Я сейчас да, вот объясню. Наша, наша голова немножко была все время повернута назад, потому что мы от чего-то убегали от войны, от нищеты, от чего-то незначимости. А у них задача — двигаться куда-то. И вот э, они не видят, куда. Они не видят, куда. Почему? Потому что ни от чего убегать не нужно, нет стимулятора, который вызывал бы какие-то ну, страхи. да, или… И при этом есть родители, которые закрывают все базовые потребности, в их крови, в буквальном смысле, на уровне генома отсутствуют гены выживания, они не обременены ими. Mm -hmm. Да. С одной стороны радостно, с другой стороны делать-то что? Mm -hmm. И в то же время э, они не, и не видят вот этой цели, да, вот э, смысла, чтобы вставать куда-то идти. Мы себе говорим, что не нужно выживать, а они знают это, им не надо это себе говорить. То есть они не обременены этой э, задачей. Зарабатывать, чтобы было на еду или на дом построить, или вот представь себе, настолько не обременены, что им все равно, даже если у них ничего не будет. И это такая вот ну, реально действительно мировая тенденция. И доходит она даже до, ну в целом, потери смысла «зачем жить?». Да? То есть вот сейчас очень большое количество психологов бьют в набат, трубят об этом м, во И все колокола. Делать? А, делать опять нам, родителям. То есть опять <смех> тем, кто, за... знаешь, у нас в ней есть такая есть такое правило: тот, кто задает вопрос, должен и, и взять за это ответственность. Ну, родители же задают вопрос. Конечно. И, и и вот снова возвращаемся к тому, что это наша задача: чем раньше мы отмоем сенсор нашего чувствования, тем быстрее наши дети через этот софит увидят свой путь. То есть мы как, для них, как те, кто подсвечивают дорогу, им убегать не придется никогда. Поэтому наши попытки на них воздействовать страхом, манипуляцией какой-то, запугиванием, «перекрою тебе поток денег», «не дам это, заберу это» — на них не действуют. То есть у нас стоит задача заняться своей, ну, по сути, душой, заняться своими эмоциями, заняться собой заняться собой, отцепиться от э, детей, потому что чем быстрее мы настроим этот радар ценностей и научимся чувствовать, а не так много думать и так много убегать, э, тем быстрее они увидят путь. Потому что на самом деле наши дети, они, ну, знаешь, как бы они немножко нам учителя. То есть они показывают нам, как можно, что серьезно так можно, что серьезно вот так можно, не, ну, не напрягаясь. Не напрягаясь Абсолютно верно, да. Не беспокоясь, не паникуя, не стрессуя, что ты серьезно? То есть в какой-то степени мы у них можем чему-то подучиться вот этому такому отношению, отношению на уровне состояния ко всему, и подучившись, подучившись у них этому, мы перестаем убегать. Направляются вот этот свет софита в сторону ценностей, и наши дети их видят. Я наблюдаю колоссальное количество семей, в которых это получается. То есть это получается, это радостно, это не теория. Вот если бы это не было на практике уже осуществимым, ну, было бы еще грустно. А так это получается, там, где включаются родители, включаются и в дети в себя. Совершенно, да. Верно, в себя включаются в наполнение себя, вот ту самую любовь к себе уходят из внешнего фронта, да, вот такого как бы проявление чего-то вовне начинают насыщать, вкладывать в себя, я даже более того скажу, корпоративным клиентам, которые задают вопросы о жизни, я рекомендую всегда внести в свои бюджеты новую строку сейчас, вот в последнее время. У вас обязательно должна появиться строка бюджета на развитие и расширение, на развитие и расширение, причем не бизнеса, а личности на развитие и расширение. Если такая строка не появилась сегодня, вас нет завтра. Идти на курсы, откликаться на новизну, закрывать гештальты детства. Была мечта — реализуй мечту. То есть мы сейчас взрослые собиратели спектров чувств. И когда мы накопим достаточное количество спектров чувств, я называю это пространство Души, да? наши дети перестанут страдать малодушием. То есть в них, ну, как будто бы мало души для того, чтобы соединиться с тем истинным путем, mm -hmm. который им уготов... уготован, и они великие. Они, они... Я, вот, знаешь, смотрю на детей современных, восхищаюсь. Вижу, конечно, их вот эту грусть, печаль и неясность. Им не видно, но внутри великое. Вот такое вот а, -а, -а, -а, -а мы порой наоборот. Uh, у нас внутри такой масик. Знаем, как махать руками. Конечно, который играет во взрослую жизнь. Поэтому в какой-то степени где-то мы меняемся ролями, где-то мы берем у них, они опираются на нас. Никто не отменил нашу ответственность. Родители — это родившие тело. Да? Даже слово говорит само за себя. Родители рождают тела на Душа, в этом теле, нам не принадлежит, и в какой-то степени мы у нее учимся. Буквально, буквально на днях, на одном из тренингов, я говорила о том, что мы видим, что такое история да, от истоков до сегодняшнего дня, и понимаем, что есть древо предков, есть корни, и мы вот такие вот как бы потомки, а для кого-то мы уже предки, да, для наших детей. Вот представьте себе, что на уровне э, тонкоинформационных слоев все наоборот. Представьте себе, что ваш ребенок, если у вас есть дети, это предок, это корень, это начало, начало для тонкоинформационных слоев рода, и он транслирует. Конечно. И, соответственно, кто кого воспитывает. <смех> хотелось бы даже порой улыбнуться на эту тему, потому что у меня двое детей, и я учусь у них. Они воспитывают. Ну что, Ир, я желаю всем нам услышать свои ценности, да? за которыми пойти в развитие и расширение. Вот. И хотелось бы от тебя тоже услышать какие-то пожелания зрителям. На что настроить свои радары? Uh -huh. Да, ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы всем женщинам пожелать настроить свои радары на себя. Потому что как бы, как бы мне не хотелось утверждать, что все уже целостные, что все уже счастливы, это еще не так. И есть потребность в том, чтобы вести за собой, да, вот и организатор проектов, и работы с женщинами. И каждый раз я говорю именно это, что вот пока ты не настроишься на себя, пока на твоем столе первый пирожок будет не тебе, пока у тебя снова-таки не появится пункт номер один удобная подушка вместо пятнадцатая сумка да, будет не получаться. И как только ты настроишься на себя, на создание себя счастливой, на наполнение внутреннее, начнется получаться и на столе, и на работе, и в семье, и в здоровье, и в стране, и в целом в мире. То есть вот женщине сейчас самое важное, самое главное, самое ценное – это настроиться на себя, но не на ту себя, которая эгоистка. Не на ту, которая обижена, которая отдавала пирожок и была последней в списке, а на ту себя, которая истинная, истинную суть. И вот здесь начинаются снова вопросы новые. да? А кто это? А где это? А как это? Снова хочется приглашать, да? снова хочется говорить, откликайтесь на тех, кто вам транслирует э, доверительное да, вот такое какое-то внутреннее чувство, вызывающее желание вдохновляться, обучаться, да, вот повторять что-то, вот как бы применяя, снова таки, не копипастить, не клонировать, а э, применяя это в своей реальности, внутри себя, внутри своей семьи. То есть вот сейчас женщине очень важно перестать бежать за трендами с точки зрения копирования, двигаясь за модой, как за делай как я, вдохновись мной и создай себя. Вот это невероятно важно. Посмотри, как делаю я, и сделай по-своему. И вот когда женщина это поймет и начнет это применять, это жить из этого состоять. Очень быстро все изменится. Ну настолько быстро, что, знаешь, некоторым даже не верится, что так, что так возможно, так бывает. В целом, вот я как астролог позволю себе сказать о том, что 2021 год, он будет требовать от нас этого. То есть энергии этого года, они будут нас стимулировать, именно стимулировать. То есть если мы даже не хотим, то нас так вот… Под, происходит. Да, да, подталкивает пространство, чтобы мы ускорялись и быстрее находили ответы на вопросы и быстрее применяли это на практике. Переставали быть зацепленными за внешнее, насыщали внутреннее и соединяли это. То есть я никогда не скажу женщине, что внешнее не важно. Это ложь, это неправда. Но внешнее выражает... Твой духовный статус. То есть, это твоя ценность подчеркивается вовне. Ну, скажем так, мы перестанем со временем идентифицировать друг друга по внешним атрибутам. Почему? Потому что мы из вот этого атрофированного сенсора, который чувствует, превратим его реально в алмаз сияющей души. Мы будем идентифицировать друг друга по ценности, которая чувствуется, даже если это не подчеркнуто чем-то внешним. И в принципе сейчас это уже повсеместно происходит, да, согласись, то есть мы можем видеть пространства, в которых социально разные женщины находятся, они могут быть разных уровней достатка, они могут быть разных профессий, они могут быть разных совершенно ну, каких-то параметров материальных, кто-то может приехать на личном вертолете на тренинг, кто-то на метро, и при этом ощущение какой-то общей реальности происходит, где растворяются эти такие социальные ярлыки, когда мы включаемся в общую ценность. Ты как раз ответила на мой вопрос, я хотела задать про mm -hmm. женское взаимодействие. Mm -hmm. Мы называем это течение сестринства, да, вот есть такое слово сейчас. Это не, не монашеский термин, очень многие улыбаются, когда слышат эту фразу. Но на самом деле это действительно тенденция, и женские сообщества, женские взаимодействия, женские коллаборации да, проектами, системами, бизнесами это все сейчас вот и создает то пространство о котором мы так много говорим то есть, есть такая знаешь матрица цветка жизни мы ее называем такая вот новая парадигма мышления и построения социума или системного мировоззрения она перестает быть пирамидальной где есть и иерархии главный важный да вот и вторичный и она превращается в такую горизонтальную плоскость, в которой есть внутренний центр ценностей, как пульсар, и вокруг нее закручиваются просто спектры отклика. Мы слышим это под названием бирюзовые проекты или бирюзовые системы, и вот в принципе за ними будущее. Если мы начнем Хотя бы думать в эту сторону сейчас, а завтра совершать первые шаги в сторону построения бирюзового общества, начиная со своей семьи, компании, бизнеса, организации, заканчивая страной, то э, мы будем в унисон с энергиями пространства. То есть, как эниопсихолог, что могу сказать? Пространство нас ведет к этому. 2021 год будет стимулировать к этому двигаться быстрее. 2022 год он будет экзаминировать. Вот такие перспективы. И в этих перспективах мне бы очень хотелось, чтобы каждый услышал не какой-то страшок или риск да, вот не попасть, не успеть, быть неудил или еще что-то, а на самом деле озадачить, озадачить себя вопросом. «Интересно, как я это сделаю? Интересно». Как я вот, вот с этим справлюсь? Для uh -huh. Даже не то, что знаешь, для чего, а вау! Интересно, а как я справлюсь с этой задачей? Справится каждый: нет таких, которые лишние или не, не своевременные, или не удел. все своевременные, у всех свои важные позиции, нет значимых и незначимых. Есть цепочка и мы сейчас в эре интернета видим, что такое вот это, знаешь, цепрюка пожатий и с точки зрения энергии я называю ее золотая цепь, потому что человек может себе сидеть и думать о том, что ну кто он такой маленький в своих каких-то позициях, а на самом деле его цепрюка пожатий, которая выглядит как где-то какая-то рекомендация, как мы говорим, живем в эру лайков. Или перепост пере, переносит как эстафета, да, один кусочек информационного другому, и это совершает метаморфозы трансформации. То есть каждый сейчас способен быть просто волшебником, сидя в себя дома. У нас все для этого инструменты есть. Ну, хотелось бы только не потерять. Вот связь нити со смыслом. Все-таки не увлечься человеческим опытом слишком сильно и, и снова забыть, что все начинается с ценностей. Очень-очень хочется, чтобы мы это услышали, и поняли, и применили на практике.